Приходом Путина к власти почти сразу ушел на тот свет его бывший шеф Анатолий Собчак. Он умер 19 февраля в 2000-м в гостинице при загадочных обстоятельствах. Последний, кто был у него в номере, Шаптай Калманович, уголовный авторитет Солнцевской ОПГ, бывший агент КГБ в Израиле, друг Путина и Собчака по бандитскому Петербургу. Сам Шаптай уже ничего не расскажет. Он был расстрелян в Москве в 2009 -м. Теперь, когда мы знаем об индустрии политических убийств, о группах убийц, которые работают в спецслужбах, когда мы знаем, как использовался полоний новичок и другие способы на основе этого моя уверенность, что Собчака убили, только укрепляется. Его убил Путин, но точнее распорядился, чтобы его убили. Собчак слишком много знал и Вовка понимал, что в будущем это приведет к последствиям. В закрепленном комментарии мой телеграм.